Мне 82 года, но с детства я помню разговор между моей крестной и моей бабушкой. Крестная спросила бабушку Ефимовна, как у вас получается такой вкусный борщ? Вот мяса в нем нет, а у меня много мяса. Миша на двух работах работает. Денег у нас много и мяса хватает. Но такой вкусный борщ, как у вас без мяса, у меня не получается. Расскажите. И бабушка рассказала. Действительно денег у нас нет. Все мы едим без мяса. но слушай про борщ. Значит, чистишь несколько картошек целых и бросаешь их в воду пока они закипят и сварятся. Сварились. Вытащила их. Потолкла, чтобы были мягкими. И все мякоть спустила в воду. А в это время, пока кипела картошка большая, значит, сковородку, на сковородку льёшь, Масло постное кладешь капусту кислую, сверху посыпаешь немножко сахаром, потом кладешь сырую морковку, свеклу, лук, и все это начинает тушиться. Барится большая картошка, и это тушится. Пока станет мягким, на сковородке все. Добавляешь там томатный сок. Еще немножко подожжется. А потом все и со сковородки отправляешь в кастрюлю картошки. покипела немножко. Добавляешь зелень. И выключаешь кастрюлю. И тебе уже самый последний бросаешь чеснок, мелко порезанный. Не выдавленный, а порезанный. Если есть сметана, то кладешь ее в, тар в тарелку. Вот такой борщ сейчас есть моя внучка, моя дочка. С удовольствием, да.